Я всех приветствую. Большое спасибо. Сейчас все присоединяются. Здорово, что вы нашли время для того, чтобы послушать наш вебинар сегодня. Я представлюсь. Меня зовут Алла Шарко. Сегодняшний наш вебинар второй по счету. Да, его проводит, как и первый, и надеюсь, третий вебинар в этой серии, проводит приз клуб Беларусь совместно с со Стокгольмской школой экономики в Риге. Это совместный проект. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они нашли возможность помочь нам сделать все такие полезные вебинары в это непростое время. Все сегодня в состоянии утомленности из-за коронавируса, но в Беларуси ситуация с коронавирусом усугубляется социально-политической обстановкой, и действительно нам всем очень непросто, вот, поэтому э, эти вебинары нам очень-очень нужны. Сегодняшний наш вебинар посвящен психосоматике и заботе о себе. Мы надеемся услышать какие-то практические, в том числе рекомендации, я представлю вам сегодняшних наших экспертов. Вы, кто был на первом вебинаре, уже знакомы с Тарасом Ващенко. Тарас – врач-психотерапевт, специалист именно как раз по психосоматической медицине и супервизор в области психодинамической психотерапии на кафедре внутренних болезней Рижского университета имени Строгиня. Специальный консультант с сайта очень интересного и руководитель проекта разработчиков системы сенсомоторной коммуникации. Вот, в первом вебинаре мы немного поговорили об этой системе. Я думаю, сегодня разговор продолжится. И я с удовольствием также представляю вам сегодняшнего нашего второго эксперта: это Сергей Жуков, Сергей специалист по сенсомоторной коммуникации. Вот, человек, это человек, который собирает людей из разобранного состояния обратно в собранное. Я передаю его <как> Тарасу, Пожалуйста. Отлично. Спасибо. Тогда продолжим. Сегодняшняя тема у нас – психосоматика и забота о себе. Мы разбили тему на четыре блока. Первое это психосоматика. Чуть-чуть глубже напомнить, откуда растут корни, чтобы все это свелось к основе, основе этой заботы о себе. <coughs> с чего она начинается, с чего можно начинать для себя. И отдельно разбили на два подбока: Один связан с дыханием и один с физическими упражнениями, нагрузками. и Именно сделав акцент на том, как же находить что-то вот для себя полезное, нужное в всем том многообразии того, что есть в нашем мире на данный момент. Мы идем дальше, И небольшое напоминание от того, что было в первом вебинаре. Что профилактика всегда первый шаг, что превентивные меры всегда считались самыми эффективными, а лечение от профилактики отличается только интенсивностью. То, что восстанавливать всегда сложнее, чем заниматься с собой до того, как. Да? На тему советов, как я уже говорил, конкретные советы для всех не работают, работают только основные принципы. Будем говорить, опять же, сегодня тоже про определенные принципы, немного про советы. Да? Потому что каждая ситуация индивидуальна, каждый человек индивидуален, разный возраст, разные заболевания, разная конституция, разные привычки, разный режим, разные задачи. Если все это собирать вот в один конгломерат, рецепты для каждого человека получатся разные. Мы на все опять же смотрим с точки зрения физиологии взаимодействия с окружающей средой, и как это влияет на нас, что мы с этим можем делать. Любые нарушения физиологических законов всегда компенсируются внутренним ресурсом организма. Отдавая дополнительные комментарии про вопросы, источники и, и так далее. Я могу сказать, что как, если есть конкретные вопросы, так как тема крайне обширная и большая, и раздача на материала есть, и тоже будет. Вы можете задавать конкретные моменты, что вас интересует, откуда что было взято, и мы впоследствии вам это скинем, источник, откуда это было, было взято конкретно. Про психосоматику сразу к самому сложному можем перейти. Здесь мы видим так называемое колесо Франца Александра. Франц Александр, отец психосоматической медицины, считается в свое время в Чикагском университете в 60-х годах разработал концепт классических семь классических святых заболеваний по психосоматике, описав это вот этой незамысловатой схемой, на которой можно видеть в основном все, как оно работает. Это одна из теорий психосоматической медицины, которая, в общем-то, с 60-х годов до сих пор не поменялась, доказала свою жизнеспособность, подтверждена масса исследований еще в 69-м году когда Франц Александр проводил исследования на уровне биохимии, почему это работает все именно так. Да? На данный момент все это бросло просто дополнение, с точки зрения, еще более тонкой биохимии. Что мы здесь можем видеть? Да, что посередине у нас есть человек, который бегает к определенному кольцу эмоциональному. Как вы помню с первой лекции, что у нас очень важно, большое значение имеет именно эффект или эмоциональная составляющая. И организм активизируется... Для решения своих задач две части. Либо парасимпатическую нервную систему, которая тормозит организм, либо симпатическую нервную систему, которую активизируют для того, чтобы собраться и что-то сделать. И у нас здесь есть компенсация, волевые усилия, агрессия, страх, чувство вины, зависимость, чувство неполноценности, протест против зависимости, компенсация, опять волевые усилия, опять агрессия. И если у нас есть агрессия, то мы идем по одному колесу лесу. Управление враждебности. Для того, что нужно собраться, нужно вот поднять все себя давление, перевести мышцы в, в боеготовность, накачать мышцы кровью. Поэтому должен выделиться адреналин, должно произойти сужение сосудов, должно произойти компенсация для почек, для того, чтобы они продолжали работать, и у них не отбиралась кровь, должно произойти отлив крови от внутренних органов. И бегство или борьба. Да. Если по какой-либо причине мы не можем это сделать, у нас активизируется или идет накопление, накопительный эффект, он же кумулятивный, определенных импульсов в мозгу, который активизирует периферийную нервную систему дальше, и это приводит к, сначала к нарушению работы органов функциональному, а при долговременном нажимании на эту педаль у нас активизируется до соматического заболевания, которое лечится уже отдельно в комплекте с Врач-интернист, психосоматолог, психотерапевт. Да. Что у нас здесь есть при активизации симпатической нервной системы? У нас есть так называемые боли напряжения головные или тензионные головные боли, связанные с тем, что из-за перенапережения мускулатуры передавливается отток крови от головы, венозный отток, растет давление внутри головы, интеркорниальное давление, которое приводит к определенным спазмам, Вдоль, вдоль черепа. Это приводит к специфическим головным болям, которые могут в некоторых случаях приводить до уровня мигрени. Высокое артериальное давление, может эндокринная система идти до расстройств на уровне гипертереоза Как я уже говорил в прошлый раз, кардионеврозов такого диагноза у нас больше нет. Сейчас это все заменено на F45, самотоформные расстройства. артриты обмороки вплоть до сахарного диабета второго типа. На тот момент это было по знакам вопроса, сейчас это доказано. Может проявляться. Если этот круг все-таки активизируется в левую сторону, да, это проявление зависимости от того, что я не могу за себя постоять и чувство беспомощности, у нас активизируется парасимпатическая нервная система, которая связана с нашим расслаблением, с питанием, расслаблением и сном. Если она активизируется, вот я поел, меня обняли я чувствую себя в безопасности. У меня растет безо... состояние защищенности и безопасности. Если, однако, оно по каким-то причинам не происходит. Да. Происходит подготовка меня к тому, что я должен как-то себя внутренне защитить, если не могу бороться. И опять идет расстройство на уровне нейроэндокринной системы. Первый вариант – это, конечно, цепляет желудочно-кишечный тракт, да, поэтому различные виды диареи, запоры, ходы, состояние колитов. Второй момент – то, что клетки 12-перстной кишки начинают вырабатывать более кислую среду и более кислый, кислый э, фермент, который приводит к тому, что, чтобы быстрее растворить то, что есть, можно быстрее освободить э, весь кишечник. Но если я нахожу в определенном спазме, опять никуда не двигаюсь. то все это приводит к тому, что при повышенной кислотности э, попадает, э, сок попадает в желудок, и попадает, получается гастриты, да, которые не болят. Болят, в общем-то, они начинают тогда, когда появляются различные виды проязвы или язвы уже. Как правило, язвы в основном получается именно язвы 12-перстной кишки, чисто по психосоматической модели, и потом дальше. Отдельно еще идет сюда примерно треть всех видов астмы являются тоже психосоматическими. Одна аллергенная, вторая выучена и треть, собственно говоря, реакция у меня, так называемый тихий плач. На это тоже есть часть исследований интересных про то, как в некоторых отдаленных уголках земного шара, когда туда попадает европейская цивилизация, и появлялись институты школ, где детей забирали семей из общины, чтобы они шли учиться, там э, очень резко возрастала заболеваемость бронхиальной астмой, которая раньше до этого не была. Именно это потом связали именно с тем, что теряется чувство защищенности, одиночества и новый формат. Если мы посмотрим дальше, то у нас э, есть идет дальше вот расстройство нейроэндокринной системы э, как таковой. Состоит из трех частей. Да, что У нас есть э, лимбическая система, э, лимбическая она же отвечает за эмоции. У нас есть гипоталамус, у него есть огромное количество функций под э, оценки, сытая или нет, э, температура тела и так далее. Гипофиз надпочечники, вот эта линейка, э, нейроэндокринная линейка взаимодействия элементов нашего тела. Если в этой линейке, или так называемой оси ХПА, Происходит дисфункция, что-то идет не так, не так не рецепторы воспринимают сигналы неточно по определенным причинам или неправильно выделяется медиатор, у нас происходит дисфункция или расстройство работы конкретного органа или системы органов, ну, в зависимости от того, что происходит. К примеру, появляется вот наш знаменитый диагноз ВСД, вегдосудистая дистония. Который сейчас разобрана на кучу других диагнозов, эффективные расстройства разного спектра, потому что эмоциональный дисбаланс, как правило, тоже связан с ней системой. Как я и показывал в прошлый, в прошлый раз, есть огромная линейка взаимодействий гормонов между собой, и в том числе если не хватает кортизола, то кортизол начинает синтезироваться с тестостерона или эстроген. В общем-то, это основа того, что с нами происходит. Как я реагирую на стресс, который приходит ко мне из внешней среды. И тоже есть статистика, что на 10 соматических расстройств примерно 5 людей будет жаловаться только на физическую составляющую. Два будут жаловаться на то, что у них есть депрессивная симптоматика. И три на то, что у них есть тревожная симптоматика. Получается, что примерно 50% людей являются психосоматическими. По, у них есть психосоматические расстройства. Если мы смотрим с точки зрения семейного врача, то у нас получается 80% пациентов, которые приходят с различными жалобами, за больничным, с расстройством органов, при наличии даже хронических заболеваний, у них, на самом деле, источник именно психосоматический. И часть э, жалоб, она корригируется при помощи тех же самых методов заботы о себе, про которые мы сегодня будем говорить дальше. Итак, э, что мы можем видеть про патогенез того, что происходит? Или, собственно говоря, <coughs> как это работает? Да? У нас есть эффект, э, Считается, он всегда первичен. Эмоция, да, э, схема достаточно старая эмоция мысль действие. и раньше вот считалось что быстрее мысль эмоция эмоция мысль и этот спор он в общем-то про то кто был первее яйцо или курицу сейчас с точки зрения нейрофизиологии доказано что первичным всегда эффекты и в общем-то идея о том что у нас вообще есть свобода воли или о том что мы очень осознанно принимаем решение, на самом деле это неправда. Мы принимаем решение эмоционально, а потом наш кортекс, он подтягивает принятые уже решения к тому, что нам кажется наиболее рациональным с точки зрения. Поэтому сначала есть эффект потом есть субъективная оценка того, что происходит, мозг как-то оценивает. Есть э, когнитивная оценка, я даю этому оценку. Активация центральной нервной системы, периферийная нервная система, парасимпатическая или симпатическая, они активизируют наши гормоны, у нас происходит иммунологическая реакция, после этого происходит моторная реакция на уровне движения, и уже происходит уже экспрессивная реакция, где мы управляемся в виде жестов, выражения лица, проигрываемые на уровне языка, речи и так далее. С нашей точки зрения это все происходит почти мгновенно. На самом деле разница с точки зрения организма есть, потому что э, потом опять субъективная оценка, когнитивная оценка и так далее. Потому что на самом деле сначала реагирует тело, потом мы это осознаем. Один из вопросов, который был заявлен, на каком этапе не поздно повернуть к здоровью. И здесь, как вот уже говорил Роджерс, если вы, и не только он, если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать, это перестать копать. Никогда не поздно повернуть к здоровью. Вопрос в том, какой уровень, сколько времени займет, займет восстановление. Потому что если мы смотрим зрение, с точки зрения психосоматической медицины, если симптом развивался 5-7 лет, то лечиться он будет где-то в два раза меньше. Если симптом длится 10 лет, то его лечение займет 5 лет. Есть процессы, которые позволяют сделать это еще быстрее и сократить до 3-4-2 лет. Да? И, как говорится, все в ваших руках. Есть ограничивающие факторы, когда если есть уже соматическое заболевание или тяжелое заболевание, как, допустим, артрит, который ушел очень сильно далеко вперед, да? он уже поразил, уже произошли органические изменения или органические изменения в мозгу. К сожалению, повернуть назад до конца нельзя. Можно только адаптироваться или уменьшить падение вниз, или, увели, или увеличить качество жизни. Если человек дошел до того, что у него повреждена часть мозга, которая отвечает за способность обучаться, анализировать информацию, это орбитофронтальный кортекс, то, к сожалению, вот здесь психотерапия уже будет весильно. И это тоже одно из исследований за последние лет 15 лет. Но в целом сделать можно очень много. Если мы идем дальше, да, то один из важных компонентов – это боль. Да? И тело через боль привлекает внимание. На самом деле, если у вас что-то болит, это не означает, что вы заболели, это очень плохо. Это означает, что на это нужно обратить внимание до того, как это станет чем-то патологичным. Ну и как часто водится, мы часто обращаем внимание э, на тело только тогда, когда оно уже мешает жить тем образом жизни, который ведется и который мы вели до этого. Ну и все проблемы за проблем десинхронизации с природой. Если мы приходим к понятию ритмы, что значит свой ритм? Есть, можно задать вопрос. Что значит свой ритм? Вопрос, конечно, интересный. Но свой ритм — это тот ритм, э, которым, который ты... Смотри, там чего? Во-первых, движение. Если ритм движения — это тот ритм движения, который, в котором ты себя ощущаешь. То есть э, причина такого ритма может быть твое внутреннее состояние. То есть ты можешь двигаться быстрее, медленнее, плавнее. Все, все зависит от того, как ты себя чувствуешь на данный момент. Поэтому понятие своего ритма — это... Это процесс целый. В течение дня он может меняться, в течение месяца он может поменяться. Поэтому слой ритм – это такая величина весьма-весьма переменчивая. Вопрос, как его ощутить, как его найти, чтобы этим, механизм, этим механизмом можно пользоваться. Да? Ну, мы рассматривали два момента. Первое, что это вдох-выдох, поэтому сегодня часть мы посвятили именно дыханию. А второе что должна быть именно фаза расслабления, и расширение или напряжение и сжатие потому что за счет этого живет ну, наше тело живет по таким определенным принципам тело тело сжимается и расслабляется сердце сжимается расслабляется легкие распрямляются мы вдыхаем сжимаются мы выдыхаем глаза открываются закрываются суставы закрываются открывается мускулатура напрягается расслабляется переставайте как кишечник у нас весь организм на самом деле подвержен определенным ритмам да? вопрос какие опять же мы ощущаем а какие можем контролировать Но вопрос еще такой насколько эти ритмы сбалансированы то есть если, если эти ритмы сбалансированы вдох и выдох соответственно человек функционирует нормально если эти ритмы нарушены вдох не может быть больше чем выдох и наоборот тогда человеком происходит проблемы если фазы эти нарушены это да ну и здесь тоже э, работает такой принцип что э, Попытки себя ощутить, а сейчас мы до этого дойдем, как э, у нас есть, появляется вот, желание что-то сделать. Когда нужно что-то реально делать, э, желание оно как-то неизменно сдувается, потому что нужно делать что-то другое. Да? С, точки нашей, с нашей точки зрения, более приоритетно на данный момент. И в итоге мы опять игнорируем потребности нашего тела. Э, несколько законов, по которым работает поиск своего ритма. Да? Как, там, день это день, и ночь это ночь. Да? Все работает по принципу того, что если вы соблюдаете определенные законы, то вы что-то от этого получаете. Например, ночью спать, днем бодрствовать. Да? После выдоха должен идти вдох. И наоборот, после вдоха обязательно должен идти выдох. Потому что если вы начинаете с этим бороться против так называемого течения, ну, будет происходить, вы будете нести потери. Да? Так называемый поток. Если вы в потоке, мы получаем. То есть я сплю. Ем, да, у меня есть собственный режим. Если я его нарушаю осознанно, там ночью не сплю регулярно, да? если нет, то я буду терять, потому что какое-то время я буду ехать на ресурсах своего организма, а ресурсы организма, какими большими они не были, они всегда конечны. Мы да? вот эта жизнь взаймы да, очень часто идет. Очень важно выйти из так называемой диктатуры шума, потому что диктатура шума это... Целый концепт, который все время родился, на тему того, что, э, когда у меня, я, меня постоянно бомбардирует огромное количество импульсов, на которые должен отвлекаться, телефон, кто-то что-то сказал, э, шум на улице, зашел в супермаркет, там музыка, где-то еще что-то, телевизор, прочитал газету, о, кстати, еще здесь что-то написано, да? я не могу нормально на чем-то сосредоточиться и начать что-то вообще делать нормально, да? во-первых, я все время отвлекаюсь. Второй момент, то что я не могу обратить внимание в себя и в смысле, засушиться к себе, потому что меня все время выдирают из этого состояния э, э, импульсы раздражителей снаружи. <coughs> Поэтому на многим нужно станет тишины, чтобы ну, отключиться и вообще побыть. Там день и ночь, нужно еще добавить, что, что имеется под, подразумевается под словом день и ночь, это освещенность. То есть днем светло, а ночью темно. Соответственно, если вы, у вас ночью везде горит свет, то это уже не ночь. И организм работает по-другому. Раз. И второй момент это на тему того же мелатонина. Была идея, что можно синтетическим мелатонином как-то укрепить свою систему. Сейчас вообще говорят про то, что синтетический мелатонин, он не настолько хорош, как естественный. И Нет ничего более естественного, чем то, что выработал именно ваш организм, лично для вас. Часть просто не воспринимается, к сожалению, некоторыми людьми. Как и, в общем-то, нам нужно выбирать витаминные, питательные вещества из а, окружающей среды. Но так как у нас а, пищевая индустрия она, и спортивная индустрия построена определенным образом, мы не можем взять больше, чем может взять наш организм в данный период времени. Поэтому 80% оно уходит в никуда. Вот это съели, кишечник это все пропустил, но не смог всосать, и это все уходит э, прочь. А всасывается не так много, поэтому процессы гипервитаминоза, которые когда-то были известны, они сейчас встречаются сильно-сильно-сильно реже. А еще можно отметить, что при потреблении витаминов, если вы двигаетесь, то они усваиваются организм гораздо лучше, чем в, стати... <как> в статическом положении. Да, чем, чем просто так. Да. Да. Всегда стоит обратить внимание на дыхание, потому что про это мы тоже еще будем говорить. Дыхание – это зеркало того, что с вами происходит на данный момент. Ну и закон, да, если не искать свой ритм, то его никогда не найти. Это тоже естественно. То есть мы знаем какие-то вещи, мы помним, мы их не делаем. И за счет того, что мы их не делаем, автоматически не можем получить те прекрасные вещи, которые нам они дают. Да? Вспомним утреннюю зарядку. И здесь мы приходим к прекрасному моменту прокрастинации, откладывания <coughs>, о котором мы говорили. Вот круг прокрастинации, ничего не делаю, делаю мало, откладываю. Отвлекаю себя, что вот, вот это сделал, а это не сделал. Начинаю сомневаться в себе, могу ли я, хочу ли я, кто я. Да? Растет ощущение беспомощности. В этом состоянии ощущения беспомощности я еще дальше ничего не делаю. Да? В итоге это такой вот яма, которая меня отгораживает от моей жизни, наполненной смыслом, где я прекрасно живу 24-7, и каждый час моей жизни наполнен смыслом. На самом деле то, что мы сейчас знаем про прокрастинацию, это то, что опять не совсем про лень, не совсем про откладывание, а про эмоциональный дисбаланс, потому что организм не знает, куда именно нужно направлять свой ресурс для решения задач. <coughs> И для того, чтобы мы более эффективно как-то решить, он некоторые вещи просто откладывает на попозже, оставляя место для наиболее с его точки зрения актуальных которые могут быть весьма далеки от а, нашей точки зрения с учетом того, что мы социальные существа, мы живем в собственном. Здесь мы видим а, тоже картинку, которая была с прошлой презентации про компенсаторы и использование. Как мы помним, делили мы на полезные, не очень полезные, что не очень полезные, как вот кофе, алкоголь сигареты, какие-то психостимуляторы, э, мы можем использовать, и мы их используем э, повсеместно в жизни, их нельзя использовать выше определенного времени, тогда они начинают наносить вред. Э, курение имеет свои последствия, кофе через какое-то время нами не воспринимается, алкоголь приводит к алкоголизму, психостимулятор рано или поздно приводит к зависимости или к резкому понижению нашей работоспособности, когда мы от них отказываемся. <coughs> Здоровый требует гораздо больше времени и уважения. Здоровое питание, спорт, обнимашки, семья, друзья, способность путешествовать. Да? И мы это опять же понимаем, вопрос, насколько мы выделяем туда на самом деле наше время. Сколько вообще на самом деле происходит. И, и как регулярно. Здесь мы плавно переходим к моменту, как обращать внимание на себя любимых. Ответ простой, да? Самое простое, на что можем обращать внимание, с учетом того, как мы помним, есть биопсихосоциальная модель, есть отражение меня в социуме, есть отражение мое эмоциональное, есть тело, биологический аспект. Самое простое – это начать обращать внимание э, на себя через тело. Не в статике, потому что в статике это делать тяжело, хотя тоже, возможно, в динамике, то есть в движении. В движении всегда легче. Стандартная рекомендация физиотерапевта – это, например, что-то делать перед зеркалом. Ты сам себе видишь, что ты делаешь, замещаешь ли одно движение другим. Вообще-то, как бы, начинаешь видеть себя со стороны, что людям помогает. Есть один нюанс во всем этом деле, что, во-первых, люди не очень хорошо себя чувствуют, свое ощущение тела, они не видят всю амплитуду своих движений, которые у них есть. Очень многие себя в полный рост вообще видят первый раз в кабинете физиотерапевта или в лечебном кабинете. И самый главный момент многим не нравится на себя смотреть в зеркале. Это одна из причин, почему в некоторых спортзалах беговые дорожки направлены не напротив зеркала, а в бок или вообще зеркало находится сзади, чтобы люди на себя не смотрели. Как говорится, многие так знают, как они выглядят. Ну и если мы обращаем на себя, вне, на себя внимание в движении, то мы можем увидеть, где наше тело застревает, где движение застревает, где оно не пропускает и где есть то, что мы называем, либо проблема, либо задача, которую мы, нам необходимо решать дальше. Комментарий? Да, можно прокомментировать, что статические формы, там, они как раз, у них есть особенность такая, что человек уже не чувствует, скажем, если взять позвоночник, не чувствует места, где они проходит движение. Поэтому статические формы форме очень сложно увидеть, где находится это место, и тем более с ним каким-то образом трудиться. А в динамике эти, эти места становятся очевидными, ну, ну элементарно, там может боль указать, там где не проходит движение, какие-то болевые ощущения, какие-то зажатости. В статической форме я уже так нахожусь, сижу и вроде бы я ничего не чувствую, но когда начинает двигаться, начинает вылезать полная картина, что я себе представляю и эти же при понимании, как это все происходит, при понимании самого процесса, можно, эти же, можно же, эти же элементы, которые являются тестом, эти же элементы можно использовать как решение задачи. То есть этими же элементами, движениями можно восстановить эту проводимость в теле, которая была нарушена. Очень важна практика самонаблюдения в движении. Мы учимся видеть, где в нашем теле нарушается проточность и восстанавливать его через движение. По большому счету, вот, обращать внимание на свое тело – это первоочередная задача современного человека. Мы начинаем свое тело наказывать. Мы, вот, мы когда у нас мы полны энергии, когда мы выспались, когда бьет через край, когда мы уйти, что-то что сделать. И мы, когда у нас не хватает энергии встать с кровати, мы себя пытаемся продопинговать чашкой кофе с утра, заставить себя что-то делать дальше, на самом деле это нездоровый образ жизни. Мы себя постоянно истощаем, истощаем, пытаемся подзарядиться за ночь, потом истощаем еще раз, и через какое-то время мы воспринимаем, что это норма. Это так вот так, жить там, по кислом стане это норма. Это не норма, и у вас у каждого есть состояние, и воспоминания о состоянии, когда вам было очень классно, хорошо, и вы были заряжены очень-очень-очень в таком, в тонусе, да? Это состояние, в котором можете творить и что-то делать. Есть вот как раз тоже, знаете, что физические нагрузки, которые нам нужны для поддержания себя, это не торжество того, что может мое тело, не наказание за съеденное, да? как очень часто воспринимается, что спортзал ⁇ это вот нужно вот пойти и себя наказать спортзалом за что-то. Хотя очень часто это как бы именно хотели себя наградить за то, что я могу подвигаться. Наше тело создано для движения. Как выбрать под себя нагрузку? Да. Умеренно. И здесь вот первый этап ⁇ это понять, что значит умеренная нагрузка. Да, да. умеренная нагрузка. Да. Очень много разговоров да, про умеренную нагрузку, что же это такое. А вот, скажем, чтобы понять, какая нагрузка тебе подходит. Это опять необходимо самонаблюдение, такое или уровень какого-то самонаблюдения. То есть знать свою вот эту дозу. То есть насколько тебе человек должен заканчивать на плюсе. Тогда это будет умеренная нагрузка. То есть человек должен выходить после нагрузки с ощущением наполненности. Тогда можно ее, в принципе, можно останавливать. Это обычно происходит как минимум 30 минут, максимум, которые вот с чем сталкиваюсь, это час. Час интенсивной ходьбы, скажем, самая, самая простая нагрузка, которую мы используем каждый день, это естественная, осталась, которая естественно а из нашего образа жизни социального, это ходьба. Вот. и в принципе мы рекомендуем начинать с нее, наверное, ею и заканчивать. Понятие да. умельное, да, понятие, да. да, понятие которая нагрузка, которая несет усталость, несет наполнение и бодрость, скажем так, удовлетворенность от от действия, скажем так. Ну да, можно делать каждый день не утомляясь. Все могут ходить 30 минут в день, как минимум, и это осознанное движение. Здесь очень важно, что это такое как время экспериментов, так называем. Как мы уже упоминали, я, я упоминал, что когда стали замерять умные часы, и смотреть, сколько из них мы вообще, сколько, сколько мы ходим, сколько они показывают. Часто люди, которые отмечали, что у меня достаточно физическая активность в течение дня, субъективно, да, оказалось, что некоторые ходят меньше 300 метров в день. Да. И если замерить, сколько я хожу каждый день, не просто вот брать мобильник и вот потряхивать как делают некоторые дети-читеры в школе, да, чтобы показать маме, что я ходил, да, потому что он уже ходит в этот момент. Um, а вот замерить и посмотреть сколько я прошел за 30 минут и потом посмотреть сколько я находил по лестницам из кабинета в кабинет а потом можно как правило ужаснуться тому насколько я мало вообще на самом деле уделяю времени себе и своему телу насчет того что фокус внимания висит далеко мы не смотрим на свое тело мы его не чувствуем да? это такой пример про, по, насчет ощущения внутреннего своего тела приводится вы стоите у окна, вот все что за, за, позади вас это ваше тело, то есть вы не видите что там находится. Чтобы увидеть свое тело и заглянуть внутрь себя, что у вас вообще там творится, mm -hmm. надо просто отойти от окна или отходить от окна периодически и смотреть, что у вас происходит в доме, в комнате внутри. Это такой эгоический пример, который мы приводим. То есть периодически необходимо отходить от окна. Ну да, так и есть. Вот. А, второй момент – начать с простого. И смотреть, что происходит, что подходит, что не подходит именно вам. Ну, нравится, не нравится. Да? <coughs> второй важный критерий – после упражнений, после нагрузки вам должно быть хорошо. Это очень важный фактор, да? Потому что многие приходят, они прям ощущение, что они должны себя убить вообще в спортзале как бы Потому что вот если ты не выпал из спортзала, значит, ты плохо позанимался, да? Быстро. Это медленно, но регулярно. Про это я сейчас тоже говорю. Ну, вопрос, где искать, с самого момента, где мы можем искать нагрузку. На самом деле, под нагрузку подходит любая деятельность садоводство, бег, уборка квартиры прекрасная, прекрасная физическая нагрузка может быть, приготовление еды, покупка вещи в магазине, отдельно танцы, любые виды активности и спортивных направлений, которые подходят лично вам, которые вам это нравится. Да? Тренажерный зал, фитнес, ютуб, да, можете посмотреть, посмотреть, что он визуально вас вообще привлекает. На тему медленно, но регулярно. Да? <coughs> шаг за шагом, из такого понятия вот, «искусство маленьких шагов», про которые когда-то говорил Антон Дэсэн Тэгзюпери, что шаг за шагом мы приходим к цели, делаем большой путь прыгнуть сразу на вершу, на горы не у всех получается, но если мы это делаем постоянно, то мы в процессе будем видеть, какой путь вообще пройден и будем собой гордиться. Второй момент, что нужно делать то, что вам нравится. Да? Согласно исследованиям, вообще все равно, чем э, занимаешься, да? бегаешь, ходишь, танцуешь, занимаешься велосипедом, игры с детьми, пилатес или йога, да, а, за, залог успеха и систематических нагрузок, это вам должно нравиться. Если вы от этого получаете удовольствие, у вас уже выделяется определенная эндорфина, у вас уже уменьшается ощущение боли, вы уже чувствуете себя лучше, ваше тело уже снимает часть нагрузки, которую оно схватило где-то в другом месте, вам становится легче дышать даже. Здесь вот можно сказать то, что лекарство от яда отличается дозой всегда. Чтобы даже на любимых, на любимых занятиях, да, чтобы не набивать, не набивать эту оскольну, что тело устает, даже. То есть, это вот ощущение, ощущение удовольствия и радости это основной критерий, чтобы не навредить себе. По поводу спортзала, здесь наши рекомендации таковы, что лучше начинать с, той, с тех движений, с той нагрузки, которые вы делаете каждый день, выходите. Мы рекомендуем начинать с ходьбы, потому что. Это самый простой способ запустить себе организм без откатов. Вы сходили в зал, там, по первую тренировку попробовали, на другой день вы не встали. Да, у вас болит все, вы зато хорошо почувствовали тело, да, теперь она у вас есть, да, но у тела есть тоже обратное ощущение, когда вы соберетесь в зал, вам просто не захочется туда идти. Поэтому первый момент включения вообще я бы рекомендовал бы начать с ходьбы, то есть взять привычку спокойно в течение 40-30 минут. То есть у кого какие ощущения. Просто бывает даже в некоторых случаях людей, особенно у кого травмы какие-то есть или были травмы, даже начать ходить уже больно. Но вот к этой боли надо прикасаться очень мягко и, и начать так проще всего. Потому что люди начинают и бросают, начинают и бросают. И это такая дорог, дорога очень длинный путь, так сказать, когда, когда уже доходит ощущение, до совсем крайности, когда появляется мотивация, тогда человек, невзирая ни на что, начинает, берет и делает. Можно это обойти, можно начинать с простых вещей, с шага, и с 30-40 минут, с близкими, с детьми, начать движение такое, а дальше уже в соответствии со своими наклонностями, кого на танцы, кого... Наклонностями, Фитнес, да. интересами, потребностями mm -hmm. и так далее. Про тело и движение. Физиологически и анатомически наше тело предназначено для движения. Да? Есть наука, кинези... ну, есть даже термин, да? кинезиофилия, любовь к движениям, удовольствие, которое человек получает ощущение своего тела. И то вообще, что, допустим, э, постулируется в физиотерапии, э, в развитии социальной адаптации у людей после травм это вернуть радость движению. Но это да? не патологический патент. Это нет, это нормально, это естественно правда, да? <кười> <кười> так, что, да. что это не <это> патологический паттерн. <кười> <кười> <кười> <кười> что на самом деле мы себя очень плохо ощущаем, если вы помните пример про ощущаете ли вы сейчас под собой стул, да? все таки да, а ощущали ли вы 5 минут назад, может быть, или нет. Это как раз про то, что мы мало уделяем внимание телу, если оно создано то для того, чтобы двигаться. Да? И, как мы уже говорили, движение – это диагностика, профилактика и лечение в одном флаконе. Здесь для того, чтобы понять, как вообще работает наше тело, и поскольку оно вообще компенсировано, поскольку классный это инструмент, есть одно из направлений – танцегрити. И по нему мы можем видеть, что это система натяжения. Есть мефасциальная структура, но ну, есть кости. Кости между собой соединены легаментами или связками. Поверх это мышечный каркас, который обычно тренируется в спорте в различных направлениях для укрепления позвоночника. Но в любом случае это все сделано в рамках компенсации, да? в рамках компенсации движения. Да? И здесь я попрошу включить видео. Your movements will become more integrated, fluid, dynamic, balanced, graceful, and poised. Most of us, however, use our bodies as though we were built like houses, with one thing stacked on top of another. Even though your spine looks like an architectural column, its behavior is anything but. Rather, the spine is a tensegral structure built from bone, muscle, fascia, and fluids. The Alexander Technique teaches us how to get out of the way of our own tensegrity, которая позволяет которые гарантируют безопасность, комфорт и Как вы думаете, как тело Так что, думайте о Нагрузка часто нами воспринимается как нечто тяжелое и неподъемное. Да? Um, это не совсем так. Это тоже наша привычка так думать. И в том числе здесь огромную роль играет тот формат, который свое время задался uh, лозунгом No Pain No Gain, когда не, не испытываешь боль, значит ничего, ну, не растешь. Да? То, что вот в спортзале активным образом идет. И один из причин, как нам в свое время объяснялось, почему делается несколько подходов, потому что организм внезапно очень резко устает. А почему он устает? Да? то, что вот это ощущение усталости, которое развивается в организме, оно является следствием того, что он делает нечто ему абсолютно неинтересно. Да? И внутренний диалог, его можно представить примерно таким образом, что вы приходите, начинаете поднимать гантель, да? Вы гантелю организм начинает интересоваться очень так. Это связано с размножением? Нет. Хорошо. Ты добываешь еду? Нет. Да. Мы сейчас поедим? Да? Нет. Ясно. Ты выживаешь? Нет. Ты готовишься защищаться? Нет. Значит, ты просто теряешь энергию. Ты устал? Брось гантелью. Да? Поэтому перерыв 30 секунд, в том числе там, физиологические процессы, биохимические, связанные с молочной кислотой и обмена веществ, смена фокуса внимания, и опять могу сделать больше, чем было до этого. Потом опять чувство усталость и опять должен отдохнуть, и опять через определенную гипернагрузку происходит надрыв мышечных волокон, они начинают расти. Но в том или ином случае это воспринимается как труд большой, который нужно делать. Пойти в спортзал это квест для современного человека для того, чтобы собрать вот, это же не просто ре ритуал, это собрать сумку, да, подготовиться, выделить на это время, прийти домой, взять сумку, подумать, хочу ли я сейчас куда-то идти. Да. Или мне нужно что-то другое делать вообще сейчас. Или да, у меня абонемент на каждый день в месяц, завтра схожу. Сегодня вот такой классный день: сериал Семья, Собака, Провести время, написать статью. 1555 миллионов вещей, которые нужно сделать вчера и желательно на сегодня, отложу. Иногда мы все-таки можем это сделать. Мы ходим, чувствуем себя лучше. На регулярной основе ходить в спортзал это большой неподъемный квест, в принципе. И один из источников дохода для спортзалов это как раз люди, покупающие абонемент, которые туда и ходят. Да. <свят> Второй момент это наше желание все сразу успеть. Да, поэтому вспоминаем, что Быстро это, медленно, но регулярно. Один поход может обернуться обострением и отбить все желание когда-либо переступать по рукзалу навсегда. Хронические заболевания обычно 40+, плюс, у нас меняется метаболизм, поэтому у мужчин может появляться животик в том числе. А также желание все успеть сразу. То есть я пришел, понимаю, что мне нужно сделать, условно говоря, классические 10 тысяч повторений, поднять штангу, чтобы почувствовать себя лучше. Думаю, сколько я успею сделать за этот раз. Десять. Это сколько? тысяч, 10 Тысячу раз ходить в спортзал? Нет, давай я сразу сделаю двести. Ну, за n раз я успею сходить, все сделать. К чему это приводит? Ну, это все сводится к тому, что нагрузку необходимо делать как, как часть жизни, а не вот там три раза, раза хожу, а потом две недели болею пока не пройдут мышцы, пока вообще не смогу встать на кровать. Мы все складывались с этим, начинали заниматься спортом или велосипедом первый раз, там прокатились, там как здорово, а потом ходим на прямых ногах по лестнице. Вот эти углы сводятся к тому, что вообще нагрузка должна быть как неотъемлемая, какая можно назвать ее гигиена, что ли, так бы я сказал бы. Физическая да, гигиена. физическая гигиена, которая поддерживает качество жизни высокое. Потому что все равно вы туда посмотрите. Есть, есть вариант посмотреть смотреть это самому регулярно или когда где-то в этом механизме что-то нарушится. Тогда это будет вынужденная такая. Ну, это как смотреть до профилактически или смотреть тогда, когда машина уже не ездит. Да? Здесь, если вспоминать, вот опять же, момент с садом, за которым нужно ухаживать, или смотрим на организм более механически, как на машину, в которой мы игнорируем сигналы, будет примерно то же самое. Да, лампочка, загорелась у вас масло, можно ее заглушить таблеткой или болящего, заглушить периодически, но через какое-то время все, кто с техникой, знают, что нужно будет поменять мотор или машину. Следующий момент – это страх движения, что очень часто из-за диагнозов, которых людям поставили, из-за рентгенов после травмы, да, люди начинают жить с уверенностью, что какие-то движения запрещены или обязательно навлекут беду, поэтому вот, поворачиваться нельзя, наклоняться в сторону нельзя, вперед нельзя, выгибаться. Ну, только не надо меня трогать, да. И в итоге происходит как бы закрепощение части движения, тело фиксируется, потому что тело, тело – ваш друг, оно всегда пытается вам помочь выполнять те задачи, которые вы себе ставите. Не двигаться хорошо, не буду двигаться, но это с собой внутреннюю компенсацию. Если вы вспомните систему перетяжки внутренних каналов, все внутри отстабилизируется. Бывает, что человек абсолютно прямой, а если начать его смотреть и щупать, то позвоночник там вот такой. Абсолютно изогнутый. Только за счет перетяжек, мускулатуры и фасции он держится в такой форме. И один из постулатов – нет запрещенных движений. Кроме некоторых случаев, опять же, как говорят, общих советов здесь нет, если нет каких-то эндопротезов, если нет каких-то определенных реальных контраиндикаций, и то на определенный период времени. Как правило. Про контроль. Здесь очень важный момент про понятие пассива-актива, то, как я уже говорил в самом начале, очень много человек может сделать для себя сам. Пассивные методы не дают человеку ощущения, что он может как-то влиять на ситуацию, что-то улучшить. Возникает резонный вопрос, что такое пассивные методы. Пассивные методы – это массаж, мануальная терапия, любые процедуры, все те прекрасные способы улучшения своего состояния, для которых самому не нужно предпринимать никаких действий. Почему? Потому что они временные. Они нам помогают, но большинство людей не может ходить на массаж каждый день, дважды в день или то, чтобы себя раскручивать из-за того спазмов, которые у нас возникают из-за реакции с окружающим миром. Активный метод – это про образ жизни, про наши привычки, про питание, про понимание того, что со мной происходит, про понимание того, что я могу сделать сам, да, чтобы спать лучше, чтобы уменьшить боль, моя личная физическая нагрузка, мое общение с моим кругом, который для себя выбираю сам. Мои занятия и увлечения, которые мне в радость. Это то, что вот, я делаю. Исходя из этого, что создает образ жизни, у меня появляется контроль над собой и своими движениями. Так. Ну и здесь такой важный момент, да, что э, изменение образа жизни не пользуется в нашем обществе популярностью по <coughs> определенной причину потому что требует времени. Я помню, у меня был замечательный опыт, когда я попала на дебаты в клинике Регенсбурга, где две ассоциации врачей пытались найти между собой общую грань взаимодействия. Это были косметические хирурги и врачи-психосоматологи. И отдельно был вопрос, в общем-то, что делать с людьми, у которых лишний вес. Это была большая конференция, где было обсуждение того, что психосоматологи выходили и говорили, нужно человека научить меньше кушать, кушать более правильно, регулярно, физические нагрузки, и через полгода, год, вот будет результат. Походили хирурги, говорят, полгода-год это хорошо, а он через три месяца после нашей операции уже будет вот такой, как он и хотел, и с ним уже будет в порядке, ему ничего делать даже не надо. Да? Потом опять выходят психосоматологи, да, видели мы ваших пациентов, они через полгода опять вот такие, да. И через какой-то ну, там постоянный спор друг с другом, то что лучше. Хождение с палками продлевает жизнь на 20 минут, а, палки, а хождение занимает 30 минут. Тогда смысл ходить? Да? Кто живет дольше, непонятно. И даже были исследования, что наркотическая ходьба, она не продлевает э, уровень жизни, что те, кто ходит, не ходит, живут одинаково. Единственная разница, во всем этом деле, у них качество жизни разное. Про это важно. Как уже говорилось, это важно остановить хомяка внутри головы, и пауза, и дойти до тишины. Определенно, чтобы посмотреть внутрь себя, что со мной происходит. Вообще, этого хомяка внутри себя увидит, вот этот цикл. Да? Потому что тревожность, которая нас очень постоянно вот, мучает изнутри, это нахождение меня либо в будущем, либо в прошлом, но не в моменте. И поэтому переходим к рекомендациям. Самое простое – это ходьба. Как уже говорилось – и есть плюсы ходьбы по ровной поверхности, по неровной поверхности, ходьба босиком. У нас вот в Латвии есть так называемый басу стака. или ходьба босыми ногами. Есть вот такие тропинки с различной рода поверхностью, которые на нас влияют, и они непрямые. Есть что добавить здесь? Да, там Здесь опять по поверхность определяет вовлечение тела в движение, то есть более гладкие поверхности. Если мы ходим, скажем, по асфальту, это, скажем, там монотонно работает определенно один, один каркас напряженности. А если мы ходим по пересеченной местности, у нас больше мускул внутренних работают комплексаторов, которые больше увлекают организм в движение. Поэтому здесь опять Каждому есть у каждой есть возможность выбрать, что на данный момент ему подходит. Кому-то на начальном этапе может подойти просто ходьба по ровной поверхности, а дальше уже по желанию по лесу, скажем. И здесь вот по, по этим тропинкам, это стимуляция от стопы стоп ног, которая на, на стопах есть проекция всего организма, то есть через стопы можно стимулировать да, весь организм, Давать толчок такое не решить сразу все через это, а давать толчок к движению, чтобы движение приносило внутреннюю вот эту радость, и это как -то тоже основное. причина. <как> ну, это ощущение себя, потому что, как говорится, самая простая – это ходьба, плюс бесплатно. Массаж представительных Массаж зон. С точки зрения западной медицины, это не совсем прямо вот так. Да? С точки зрения э, восточной медицины, это сто вот вот процентов прямо вот так. так и работает. И корейская, и традиционная китайская медицина на это смотрят. Если мы ходим без обуви, которая фиксирует лодыжку, к примеру, мы больше внимания уделяем тому, как мы двигаемся в пространстве. Также это влияет на восстановление внутренних структур. Плюс, опять же, хождение по ровной и неровной поверхности. Один момент, когда мы идем по асфальту, течем по асфальту рекой или по беговой дорожке в зале, или когда мы двигаемся по природной поверхности, холмы, корни, коряги, песок, да, где наше тело должно увлекаться для компенсации в динамике движения, больше, и мы постоянно тренируем вот все вот все тело, все связки, огромный кусок мускулатуры, почти вся мускулатура работает в процессе бега, например. Вопрос, конечно, как вы бегаете? Если мы переходим к формату дыхания, и можем на секундочку остановиться и посмотреть, какие у нас есть вопросы нами. У нас есть несколько вопросов. Первый из них – как узнать, что какие-то функции мозга повреждены? Стоит ли делать МРТ или есть способы подешевле? Ну, есть два. Во-первых, действительно, это МРТ, подешевле ничего не будет. Что-то можно пытаться узнать на электроэнциклограмме. На электронцепограмме, если не посмотреть, у нас электроэнцепограммы в основном используют для диагностики, есть эпилепсия, нет эпилепсии, да? и насколько активизирован мозг. Но есть исследования в России, которые показывают ну, достаточно много от зон, насколько они увлечены, насколько они синхронизированы, есть нет, какие-то определенные очаги повреждения, где именно можно ли диагностировать депрессивные состояния или там, синдром дефицита внимания, ведь это как бы тоже есть. <связь> Вопрос, кто смотрит, кто как описывает, какой профиль у невролог. так uh, Ритм, привычка. Как выйти из шума? Да. Как выйти из шума? Uh, это ваш навык uh, находиться в месте, где вас никто не отвлекает. Поэтому людям очень нравится ходить на море, где есть определенный фон. Гулять в лесу, закрываться в комнате, где тихо, да? уходить из детского сада, где дети орут, да? куда-нибудь где могу посидеть в тишине. Да? Или как вот тогда можно было поставить картинку, где мама семерых детей приходит на кушетку в психоаналитику один час в день поспать. Вот ритм привычка есть, есть полезные привычки не очень полезные привычки. Если, эти, если этот ритм вас беспокоит, он превышает. Ваш, вашу вашу зону комфорта значит, значит этот ритм привычки он как бы, негативный да? с ним с ним надо его надо менять да? если же нет тогда наоборот приносит пользу скажем та же ходьба определенного ритма и скорости тогда это наоборот полезная привычка ее можно стимулировать и здесь по поводу тишины это тоже момент такой то есть привычки когда Просто люди едут в машине все время с музыкой. И человек не может находиться в комнате или в помещении, что обязательно должен быть включен радио. То есть это привычка, привычка этого шума. То есть можно сводить эти неестественные, скажем, воздействия на восприятие человека, сводить их для начала к минимуму. Но вот, тишины полной внутри, как, как поход, такое внутреннее умиротворение, вы сразу не получите потому что очень много накопления на нервной системе вот этого фона и этот фон должен отыграть как говорится. поэтому начать убирать как принцип давление вы убрали давление снаружи да перерывается давление изнутри как только эти вещи уравняются тогда вы обретете это состояние такого умиротворения но ну, это, это опять практика един момент, на это не решит. Да, здесь же тоже такое, Вот человек, да, идет, допустим, тренироваться тоже, э, одевает музыку, да, как, этот ритм э, волей не воли через какое-то время он э, садится в этот ритм музыки. С одной стороны, он помогает и, до какого-то момента, а с другой стороны, он потом начинает навязывать свой вот этот ритм. То есть у человека даже та ходьба, которую здесь написали, ходить скучно, можно ходить не скучно есть целая куча упражнений, которые но ну, и вы не накопите перенапряженности. Через какое-то время при определенной физической нагрузке сформируется как какой-нибудь каркас. Там будете там, гири тягать, там, структура начнет меняться, ходьба на самом деле, мел, среду, это как это такой стартап вообще для чего, для, для какого-то движения регулярно. Вот. А дальше уже можно начинать с этого, это очень просто. А дальше уже все зависит от ощущения да. да тем более что на дело ну вот, ходить другой что можно гулять гулять тоже или можно тоже по-разному гулять да. боком гулять задом вперед, если есть такая возможность аккуратно рассматривая что сзади находится идти вперед посмотреть, как какой части тела я иду вперед да, там. И далее. про цикл про круг да. люблю ходить и Ходить и бегать и гулять и это помогает скидывать напряжение раньше могу гулял пешком по лесу бегал сейчас все это тоже люблю но не могу история зацикливается не могу так как плохо спала болит голова нет сил как разорвать порочный круг Весь <coughs> работает такой интересный момент что наше настроение на данный момент это эмоциональный спектр как мы помним влияет на наш КПД или коэффициент полезного действия за определенный период времени. Настроение также влияет на мысли, которые у меня есть, на мои действия и действие влияет на мои социальное окружение. Как мы помним, любое социальное взаимодействие может вызывать провоспалительные реакции, в том числе до состояния депрессивного, можно довести. А действия, социальные взаимодействия, мысли влияют на Моё настроение обратно. Если я работаю в минусе определенном, то есть у меня плохое настроение, я ничего не делаю, я ни с кем не общаюсь, то оно будет постепенно ухудшаться, и мой КПД будет постоянно уменьшаться. Если я закручу эту спираль в другую сторону, буду находить какие-то позитивные вещи, смогу больше двигаться, у меня будет больше социального взаимодействия, которое мне приятно. Это будет влиять на мой КПД за короткий период времени. Поэтому, оказавшись в ситуации, что вы находитесь в такой спирали, которая уходит вниз, потому что если у вас болит голова, очень хороший вопрос, почему, да? плохой сон, потому что не могу нормально расслабиться, да? нет сил, потому что я нормально не выспался, это происходит изо дня в день, на самом деле вы постоянно спадаете по этой спирали вниз. И вы не двигаетесь. Если одним из, одной из ваших палочков-выручалочек – это движение, и вы от него отказываетесь, да, то вам будет становиться только хуже. Здесь выход один. Несмотря на вот это состояние, выйти, но не бегать, возможно, для того, чтобы, как является, превозмоганием, да, а пойти прогуляться определенным образом. Вот в, в, в, свои, в своей скорости на данный момент. Пускай это будет скорость уливки. Да, но шаг за шагом э, вы, вы будете синхронизироваться сами с собой. Уделить внимание себе, подышите. Сейчас поговорим про дыхание. Да. И в этот момент, когда я дошел, снаружи другая насыщенность кислородом, да? свежий воздух. Я опять нахожусь в движении, я напрягаю икры, напрягаю определенную диафрагму, я расслабляю, снимаю нагрузку сердца, у меня выравнивается работа внутренних органов. Я таким образом делаю такой как брезет или внутреннюю перезагрузку. Я за полчаса хожу туда-обратно, у меня вот это состояние, которое меня никуда не пускает, оно меня перезагружается, я могу чувствовать себя лучше. Как пример, это люди, которые в кислом совершенно таком сжатом, не пятом, встанет вечером доходят до спортзала, потеют, идут вот в небольшую сауну, выходят и чувствуют такое ощущение свежести и легкости Можно там, использовать <как> механику бихвеоризма, можно простимулировать ходьбу как паттерн положительный. То есть найти хорошую компанию себе. То есть, и тогда, невзирая ни на что, вам будет через какое-то время просто хотеться идти, встречаться с этими людьми, общаться. Ну, сходить вместе в зал, почему легче. Компания хорошая, это такой как бы стимул такой есть для совместного какого-то действия. Одному не стартануть, все тяжело, а хорошая компания, давай вместе, да, и все. И уже выходит на первый план, а тело уже под, подтянется уже сзади, как паровоз. То есть это тоже один из способов, как начать э, что-то делать. Это компанию хорошую найти, это тоже очень большое подспорье будет. Приборы есть, вот программы, приборы, которые выделяют уровень шума, это различные нойс-детекторы. Вот они для телефонов, даже для Android, для Apple какие-то. Есть уже наушники современных динамики, телефон достаточно чувствительный, поэтому там есть эти шкалы этого шума. На тему есть, шум, от, да, есть отдельные, скажем так. Есть отдельные приборы В да, интернете есть, очень много их. там Обычно там приезжают, когда шумят после 10. Да? <смех> ну да, там такие приборы. <смех> такие вот. тоже есть хорошие. Там, там, по закону. <смех> есть, есть такие, есть такие. Но <смех> здесь не только про именно шум, да, который вот на уровне там, децибелов у меня э, выносит мозг. Здесь имеется в виду диктатура шума в кавычках. Это количество импульсов, которые меня бомбардируют. Да? И для того, чтобы от этого от в сторону, нужно снять нагрузку, даже по этому телефону отложить в сторону и смотреть телевизор. <как> Почитать книгу, сконцентрировать свое внимание на каком-то одном действии, где я полностью вовлечен в одну. Играю с детьми, значит, играю с детьми. Читая книгу, читая книгу. Не кушать, смотреть телевизор, говорить по телефону и одновременно кого-то еще слушать. Да? Это вот такой вот разрыв внимания, где должен сейчас слушать, что мне говорят, понимать, кто как, кто какая драма разворачивается передо мной. Отдельно смотреть, что делает ребенок и еще в одним глазом смотреть, да, кстати, хороший пост, да. Угу. Like. Перегрузка восприятия. Это про вот это, да. И по поводу шума тоже могу сказать, что есть естественные шумы, у них одно воздействие. Есть шумы, скажем, неестественные, это, скажем, город, шум постоянно двигающихся автомобилей. Вы хотели бы Просто-напросто хотели бы, чтобы у вас подобные постоянно нагудели грузовики, или шумел лес, допустим, или шумело море, или пели птицы, то есть шум листвы, или шум ветра. Ну, скажем, этот фон, как бы он природный. То есть он человека, человек, скажем, имеет скажем, такой восстановительный эффект, что. Там да, есть работа на уровне клеток, <coughs> определенное частотное воздействие. Частотное воздействие. Это, это отдельная тема. Здесь есть еще один важный момент, что наш организм уже адаптируется, да? и поэтому очень часто бывает, что люди, которые живут там в массе, интенсивности города, <coughs> богатая жизнь, звуки, и они приезжают на природу, и им становится очень неудобно. Тяжело даже становится. Даже, бывает даже тяжело. Выдерживать людей, тишину, потому да. что попадаю в тишину. Да? И естественные звуки, как насекомые, звук, птицы, там, шум ветра, как качаются деревья, оно вызывает у людей даже раздражение, да. Какое-то время потом это спадает, и человек чувствует такое, что он, эх, хорошо так. Это давление разница. Давление вот эти шум убрался, давление изнутри начало выбрасывать все, что мы накопили. Да. Через какое-то время, когда эти две составляющие да, выравниваются, тогда приходит ощущение такой стабильности. Поэтому да. это тоже стоит учитывать и для себя понимать. Еще один вопрос. Почему у одних людей эмоциональные реакции на какие-то раздражители не видно и не слышно, а другие прям колбасино. Да? <свят> был такой фильм, называется «Энджер Management, <свят> который выглядит как такая достаточно простая американская комедия, да? но на самом деле непростой фильм. Да? И там был такой момент, что когда главный герой приходит к терапевту, и тот ему говорит, ну, как знаешь, злые люди делятся на две категории. Одни терпят, да? а а вторые орут. Да? Говорят, ну я же не орун. говорит, ну понимаешь, те, кто терпят, они потом берут автомат и стреляют, поэтому ты самый опасный, поэтому тебе терапия нужна. И здесь такое момент, что какая у нас симпатическая или парасимпатическая нервная система активизируется чаще. Парасимпатическая – это про потерпеть, на перетерпеть, собраться. Но если уже взорвало, то там взрывается полностью. А симпатическая – это как раз, как раз реакция наружу среагировать сразу вперед, не терпеть, действовать. Да? Поэтому кто-то пледнеет, кто-то замирает, а кто-то наоборот, у него внутренний огонь раздувается, он готов что-то делать, Они очень эмоциональные люди, так сказать. Есть генетическая предиспозиция, это один момент. Второй это про способность проявлять эмоции. Да? Есть, вот я помню, у меня время была учительница по физиологии который и преподавал физиологию, и вот когда с ней общаешься, вот у нее был такой покер-фейс, лицо, которое ничего не выражает, и это вызывает тревожность, когда ты не можешь читать, да? ты смотришь на человека. И вот я помню, у нас вся группа она вот держала в таком напряжении, говорит: так "Я правильно отвечал? Что-то правильно, что-то нет? Продолжайте". И это вызывает еще большую такую нагрузку. Да? Можно ли это как-то регулировать? Да, можно, исходя из компенсаторов э, людей. Для кого-то нужно не терпеть, а наоборот, научиться проявлять и остаивать свои внешние границы. Для кого-то наоборот э, попить водички, досчитать от 1 до 10 такие простых детские способы. Более сложно это уже выдерживать напряжение или так называемая эффективная толерантность, способность выдерживать эмоциональное напряжение средней интенсивности на один период времени. Это тоже тренируется, это считается социально-коммуникативным навыком моего взаимодействия с окружающей средой. У меня тоже такой вообще вопрос очень емкий, вот по <с поводу <с управления вот этими реакциями эмоциональными. Опять же, все зависит от проводимости нервной системы вашей. Есть такая фраза, чтобы там встретиться с серьезными проблемами, нужны железные лицом к лицу нужны железные нервы, а железные нервы вмещают железное тело. То есть это без физиологии получается никуда. Поэтому управление такое, об управлении довольно сложный вопрос. А вот у проводимости, а, а выдерживать способ, способности выдерживать эту психоэмоциональную нагрузку. Об этом можно разговаривать сладость то тоже за определенных факторов. Управлять на таком уровне это такое. Не всегда получится. Если нагрузка превышает, то даже имея навык, вы просто не сможете этим управлять. Даже имея навык. Все зависит от объема этой нагрузки. Если вас, на вас кричат каждый день, то вопрос времени, когда вы поменяете это место. Либо сломаетесь. Да. Вы сейчас видите Мы весь потеряли... экран или два экрана? Да, сейчас да. видно весь экран. Мы потеряли один вопрос. Я его зачитаю. Возможно, ответ да. будет как раз во второй части. Вот уже как три месяца, не прибегая ни к никаким вредным привычкам, вроде-то бока алкоголя, нервная система начала работать по-другому, долго не могу успокоиться, чувствую себя оголенным нервом. <coughs> ну да, здесь нет вопросов. Да, Хорошо поставил вопрос. Из разряда, это, скорее всего, вопрос, да. это из разряда, что происходит, что делать. Хорошо, месяца, да. Это маленький срок ну, для восстановления. Да, есть периоды восстановления, потому что <coughs> у нас есть, опять же, физическое тело восстанавливается по одним законам один период времени. Эмоции они стабилизируются иногда дольше, иногда 6-7 месяцев, да, приходит. Если я э, чувствую себя как оголенный нерв, это означает, что та защита, которую мне давали, мои стимуляторы, в чем проблема, да? что легче выпить таблетку, выпить алкоголь или там пойти покурить, получить эффект сразу, да, чем, допустим, тренировать его через физические нагрузки, элементы дыхания и самоуспокоение, саморелаксации. потому что это же требует. Плюс, да, конечно, дыхание. Чтобы пользоваться дыханием, его сначала нужно запустить да, и дышать. Изучая самостоятельные техники дыхания, человек часто вносит туда много лишнего напряжения, напряжению. В итоге оно не до конца получается. И одна из вот, моих рекомендаций, то, что я часто даю, даю пациентам, это сходить на консультацию к самому физиотерапевту и подышать вместе с ним. Или специалистам по фитнесу, или специалистам по йоге. Все эти специалисты, они имеют навык в этом области И в рамках диафрагмального дыхания могут показать, вам, где оно у вас работает, а где нет. Но очень часто вопрос, я дышу вопрос, душу ли я, потому что очень часто говорят, ну покажите, можете ли вы сделать глубокий вдох. И человек берет, сворачивается, вот, нога крест-накрест, вот так. Говорит. Вот. Да? Хотя на самом деле физиологически тело ну, вот, в этом закрученном состоянии полный вдох, полноценно сделать не может. Да? И э, из-за мускулатуры, которая есть грудной, оно очень часто стоит такой каркас, который тяжело Усилием раздвинуть, я делаю усилие, но его недостаточно для того, чтобы сделать дыхание. Поэтому очень часто на занятиях делается сначала разминка грудного сектора, вверх, назад, вниз, стороны, потянуться в одну сторону, растянуть боковую мозгу, которая только потом делается дыхание. Она запускается практически самостоятельно. Если, скажем, брать напряженность на теле, то дыхание оно разольется уже по всему объему. Ну, самое простое опять запустить дыхание, там у есть, дальше нет. Это, опять же, умеренная физическая нагрузка. Если человек, скажем, нет нагрузки, у него в определенном меда дыхания работает. Если дать эту нагрузку небольшую, то наполнится и верхняя часть легких, и нижняя и диафрагма будет работать. То есть оно потихоньку-потихоньку запустится. Вот про что, о чем мы говорим во фразе, что для начала ее нужно запустить. Необходимо выровнять вот этот, две вот эти фазы, которые... Это напряжение человеческого тела и расслабление. Если напряжение слишком много, тогда нету объема вот этого движения вдоха-выдоха. И когда слишком э, расслабление как бы мало, тоже необходимо, что вот эти две фазы расширения сжатия, чтобы они как бы э, начали... Э, ну, чтобы они уравновешены были. Тогда, можно говорить, тогда дыхание, в принципе, выровняется само, Туда даже лезть не нужно, да будет. Потому что есть же, же какая-то цель, когда люди говорят, я хочу научиться дышать, там, да, какая цель этого это дыхания, зачем делать дыхательные практики, для чего? Для успокоения, для, то есть какая задача вот этой дыхательной гимнастики стоит, это вот очень тоже основной момент, потому что именно задача принесет результат, если результат за, восстановить какие-то функции, отдать нагрузку, тогда все восстановится. Это как нажимать в автомобиле на газ, тогда топливо будет потребляться больше и, соответственно, и воздуха через фильтры воздушные будут поступать больше, чтобы процесс горения происходил. Здесь практически та же самая структура, только более высокого порядка. Да, ну, мы здесь говорим больше про расслабление и стресс, антистрессовое дыхание. Да? Поэтому посмотрим с этой точки зрения. Как задачу, да? Как задачу, да. Здесь очень важна амплитуда. Полный вдох, полный выдох, который мы делаем без напряжения, что не всегда прямо так легко сразу сделать. Очень важный момент, что нужно дышать в радости, поэтому когда дышим можно улыбнуться. Очень важно запустить диафрагмальное дыхание, когда двигается именно диафрагма. Очень важный момент, что любую эмоцию всегда можно выдохнуть. На, ну, вот, в кавычках делать, что через дыхание можем себя стабилизировать. Мне очень важно, что через дыхание очень тяжело себе навредить. Возможно, но желательно делать без вреда для самого себя. Один из uh, людей, кто изучал дыхание, описывал, и один из таких монументальных трудов, это Такаши Накамора. Вот, и у него есть определенный пастуар. Там, все, что нужно, это настойчивость. Вам нужно просто осознанно дышать каждый день. Да. То, что показал опыт Вьетнамской войны, что глубинное дыхание связано с эндорфинами, да, способствует комфортабельному психическому и физическому состоянию. Этот опыт на самом деле используется для того, чтобы у людей, у которых было ранение, э -э через эндорфины перетупить боль. Нужно было дышать определенным образом. То же самое делают при родах, когда учат специальному дыханию во время родов. Правда, некоторые говорят, что это не помогает вот. и анестезию никто не отменял, но прокомментировать не можем, да, да. Сказать, не по физиологическим особенностям. Да. У нас есть свои циклы дыхания вот. и что очень важно, если мы говорим про чувства, неприятные приятные чувства, да? Когда мы испытываем неприятные чувства, у нас выдох всегда меньше, чем выдох, когда мы испытываем приятные чувства. То есть, когда нам хорошо, мы дышим автоматически глубже. Да? Вот. Когда вот, испытываем нам хорошо, частота дыхания падает, и вдох становится больше, чем выдох. Хорошо. Глянем на эмоциональную сферу. Когда мы чувствуем себя спокойно и уверенно, ритм дыхания равномерный, медленный, легкий. Спокойно дышим. Когда мы испытываем огорчение, ритм дыхания срывается и убыстряется. При страхе мы иногда даже не дышим, мы забываем дышать. Да, поэтому очень важно создано включать дыхание и запускать дыхание заново, особенно когда чувствуем себя нестабильно. Горе – Вдох идет с силой, а выдох слабый и медленно, потому что мы на нем не акцентируем внимание. Хроническая грусть, ну, в любых хронических состояниях там своя физиология, но можно характеризовать слабым выдохом. Да. И гнев, при гневе, выдох сильнее, чем вдох Идет в таком ключе. И чем важно для нас диафрагмальное дыхание? Да. То, что изучала Такаши вот, Накамуру, все время то, что если мы дышим амплитуда диафрагмы примерно один сантиметр при дыхании, да, то доминируют негативные эмоции. Если три плюс, то доминируют позитивные. Для выброса эндорфинов нужен ритм 5-8 сантиметров. Чтобы ваша диафрагма двигалась в такой амплитуде, вам нужно очень хорошо дышать. Если вы не занимались плаванием, не пели в хоре, не занимались пением, да, то, как правило, у людей она на, на таком уровне не работает. Поэтому нужно целенаправленно заниматься, чтобы ее раскачивать. Да. Вопрос очень важный. Как, используется ли для дыхания брюшная мускулатура? Используется. используется. Можно и нужно. Да. При гипервентиляции. Когда мы начинаем резко дышать, вот тоже, опять же, для каких целей? Для каждых целей есть свои виды дыхания. Но когда мы начинаем очень часто дышать, попытки как бы вернуть для себя кислород, на самом деле происходит не самые приятные последствия. Идет ухудшение настроения, раздражение, диафрагмальная увлеченность падает, она начинает замедляться, и вплоть до уменьшения когнитивных способностей мы начинаем хуже думать. Да? вот столько моментов вот по именно по особенностям дыхания если делать ее акцент на без, без адекватного специалиста кто действительно занимается хорошо так сказать соображает в этих вопросах то очень много как видите таких шлейфов, ухудшение ну, настроения раздражения поэтому мы идем в основном через тело к дыханию то есть мы убираем напряженности в теле дыхание выравнивается самому, чтобы не вносить туда лишнего напряжения, о котором Тарас говорил на начальном этапе, потому что можно, увидеть, какие здесь последствия. Может быть. Да. Ну, под наблюдением специалиста, скажем да, так. Он. Я вот для я, начала, хотя я подытожил бы это таким моментом, что необходим специалист. Да. Ну вот исследования, которые проводили японцы, да, что в возрасте 60 плюс Дыхательная система работает хуже, чем у ребенка в 9 лет. На что с 18-20 лет наша способность пользоваться дыхательной системой, она уменьшается с каждым годом, если мы не практикуем ее отдельно. За счет практики мы увеличиваем свой КПД. <coughs> и вот что дыхательные упражнения для пациентов 50+, иногда важнее диеты и физических упражнений вместе взятых. Потому что через дыхание мы можем реально воздействовать на огромное количество частей нашей тела, органов, систем органов и биохимических процессов. Ну, тоже часть постулатов. Да? Если вы хотите контролировать свою жизнь, нужно научиться контролировать свое тело. Да? Чтобы научиться контролировать свое тело, нужно научиться контролировать свое дыхание. С помощью дыхания можем влиять на ежедневную интенсивность восприятия стресса. Вот вам прилетает, а вы можете это через... Выдох. на да, выдох, да. Выдыхает. Да. Нужно не забывать, что после выдоха должен быть да. вдох, да, обратно. <свят> не замирать в этом состоянии. Это единственная часть э, вегетатики, э, на которую мы можем влиять осознанно. Мы не можем влиять на сердцебиение, мы можем влиять на пищеварение, потоотделение <свят> и прочие обмен клеток. А на дыхание можем. Ну, как дышишь, так живешь. Ты так живешь, как ты дышишь. Да. Это все из позиции, как бы. Это то, что ты ешь. Далее. Почему дыхание может быть неэффективно? Да? И Я уже упоминал историю, что вам нужно дышать. Я дышу 72 года, мне не помогло. Да? Разные причины, почему люди начинают дышать, но вот они вроде все делают по методичке, но что-то не получается. Первое – это дикий стресс. Огромное количество стресса диафрагма твердеет. И в итоге как бы я стараюсь дышать, у меня не получается. Или каркас мышечный очень большой, вот, перекачанная мускулатура пресса. Не могут расслабиться, мешают дыханию. Да. Mm -hmm. Часть спортсменов, кто перекачивает пресс, у них даже вот осанка она меняется, загибается внутрь. И за счет этого как бы тоже, как бы, если нет отдельного навыка дышать, то это тоже влияет. Втягивание живота. То есть постоянное втягивание, делаю части мускулатуры диафрагмы деревянными. Что тоже мешает полноценно дышать. Что еще? Осложнение при неэффективном, неправильном дыхании. компенсация плечами. Я начинаю дышать при помощи плечей, трапеции, мышей, проблемы с брюшным прессом. Может появляться головокружение. Вот начал дышать, и так все для меня, сегодня хватит. Пьяный морской воздух или лесной сбил меня с ног, и я пошел обратно. У нас время были даже случаи, когда работа на скорой помощи что. Когда из некоторых юнов Китая прилетали, некоторые, вот, уже выходя с трапа самолета, теряли сознание да, от чистого воздуха, и вот их откачивали повышенным co <coughs> 2 пока адаптируются. А, неприятное кожаное ощущение, что, неприятно, раздраж, ну, что раздражать, все это неприятно, начинает раздражать ее, чувство тяжести. Она, внезапно начинается несварение. Может даже по люцию случаться у мужчин. Это все как бы осложняет, приводит к тому, что не хочется этим заниматься. <класс> Классика, жанра, первое упражнение для снятия тревожности. Кубокий вдох и выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Как будто мы дуем на ложечку с горячим супом. И, как мы помним, мы подключаем брюшную мускулатуру, за счет этого у нас происходит массаж внутренних органов и диафрагма, которая сердце помогает снимать нагрузку, которая есть. Какие еще используются методы? Вдыхаем, как вдыхаем листок, цветочек, нюхаем и выдыхаем, как будто дуем на листочек, чтобы он улетел максимально. Или вот квадратное дыхание, когда 4 секунды... Вдох, 4 задержка, 4 выдох, 4 задержка, 4 вдох, 4 задержка и так далее. Для непрофессионалов и сходу это может быть даже очень сложным упражнением. Задохнуться можно. там да. На 1-2 один, на один, можно уже почувствовать, что не хватает воздуха. Потому что непривычно. Непривычно, да, потому что. Ну, то можно это довести до 8. Да, то есть можно можно постепенно как бы делать. И вот поэтому первое, что делается для того, чтобы что-то делать, это выравнивание фазы вдоха и фазы выдоха. То есть все может начинаться с простого. Раз-два, да, или вот три-два-три. Три. три секунды вдох Два задержка, три выдоха. Задержка, она делает акцент. Раз, два, три. Да, потом постепенно это можно наращивать. Четыре, два, четыре, пять, два, пять. Десять, два, десять плюс. Да, то есть э, все будет, идет определенный рост. Если вы дошли до линейки 10, два, десять, то вы находитесь уже в состоянии такого креативности, рассабленности, неподверженности, стрессу. Если меньше десяти, то ваше тело зажато. Да, там много различных программ сейчас для телефонов, сделанных по дыханию. Можно посмотреть там Google Play там, или App Store, Это да. тренировок дыхания, или да. дайверские различные, да. для, для йогурских программ, я видел, там много. Можно подобрать под себя, там ритмы, ритмы задержки, чтобы не смотреть там, на секундомер, там засекать, можно воспользоваться какими-нибудь программами. Все для удобства, как говорится. Да, и очень важно. Здесь такой момент могу сказать, что в практике, когда вы дышите вот больше, чем 2-3 секунды, нужно смотреть на цифербок. Да? Потому что, как показывает практика, кстати тревожности мы очень быстряем время субъективно. И по моим внутренним часам прошла минута, а реально прошло секунд 20-30. Внешний таймер должен да. присутствовать. Да. С он который показывает. Особенно, когда больно, особенно когда неприятно. Я уже вдохнул. 10 секунд прошел, уже все там, да, 5, 5. а прошел. 5, 5 3, для кого-то. Или я дышу уже 10 минут, открываешь глаза, прошу 3 минуты. Внешний таймер должен быть. Но это тоже вот инструкция по применению. Открыть пакет, приложить пакет к губам, выговорить в него все обиды, страхи, навязчивые мысли, сомнения, тревоги, весь мусор, накопившийся в голове, плотно закрыть, выбросить. И выдохнуть. Работает, кстати, для снятия приступа паники работает даже такой простой прием, как вот взять ручки в ну, ладошки да, и подышать в ладошки. Вдох через нос, выдох через ладошку. Мы Это тоже это работа с фокусом внимания. Далее мы переходим к релаксационным упражнениям. На данный момент у медицины evidence-based для научно-обоснованной, есть два инструмента. Одна из них – это аутогенные тренировки. <coughs> аутогенные тренировки по Шульцу имеют очень э, старую историю, давным-давно были придуманы, связаны именно по работе, именно с изменением фокуса внимания, и состоит из э, пяти основных шагов. Вариации, там есть еще различные апдейты, усовершенствования. Но самая простая методика работает в момент того, что я делал фокус внимания о том, что моя левая рука стала тяжелой. Правая рука, левая нога, правая нога, голова, тело. Потом еще и тепло, которое разливается до кончик, из центра груди до кончиков пальцев. Я это ощущаю да, субъективно. До кончиков пальцев на ногах, до затылка и так далее. Регуляция ритма сердечной деятельности. Мое сердце бьется ровно, спокойно, ритмично. Регуляция дыхания. Я вдыхаю и выдыхаю ровно, спокойно, ритмично. И вызывание ощущения прохлады на убу. Обязательно прохлада, не холода, чтобы не спровоцировать удар по нервной системе. нахождение потому что мы на это очень реагируем. Это под определенную музыку часто делается. Это просто под, под голос э, специалиста. И таким образом я вот перезагружаю себя. Да. На самом деле, что происходит здесь? за счет э, тяжело, тепло, холодно, я возвращаю внимание в свое тело. Регулярно практика погружения в себя, э, она имеет тоже накопительный, кумулятивный эффект и срабатывает на 14-21 день. То есть вы можете сначала не почувствовать ничего. Стандартная алтогенная тренировка занимает... 10-15 минут. YouTube, там миллионы записей, можете посмотреть. Но если вы практикуете каждый день, то вы начнете что-то ощущать где-то на вторую неделю. И потом этот эффект 10-15 минут можно уменьшать через воспоминания. То есть вам, чтобы сделать всю YouTube, занимает 10 минут, и в, этой, в этом стане повесить. В некоторых ситуациях вам достаточно будет просто сесть, прикрыть глаза, сделать 5-6 вдохов-выдохов, открыть глаза, и вы почувствуете определенное ну, ощущение свежести. Да, станет качественнее. И качественнее. Фокус да. внимания возвращается, и мозг работает лучше. Да. Это привычка тела возвращать в то состояние, где вам было хорошо. Второй аспект, который у нас есть, это PMR, или прогрессивная мышечная релаксация по Джейкобсену. Это те же яйца вид в профиль, работаю с другой стороны, более осознанно, где я через фокусировку внимания напрягаю различные группы мускулатуры на определенное время. Бицепсы, трицепсы, лопатки сложу, да? напрягаю пресс, колени, кваки и разжимаю обратно. Да? Что происходит? За ну, Несколько повторений идет. Это занимает от 5 тоже до 15 минут. Да. К чему это приводит? К тому, что за счет того, что у меня в теле отпечатывается определенное состояние стресса, идет спазм мускулатуры, который приводит к определенным ну, застоям и малоподвижности, и к болям через какое-то время. И осознанно, напрягая, расслабляя тело несколько раз в день, я скидываю то, что я накопил. <coughs> И третий инструмент, который у нас есть, имеет прямое отношение к психотерапии или вербализации эмоций. Очень важный момент, потому что, когда мы начинаем выражать то, что с нами происходит, мы влияем на других людей. Любое эмоциональное состояние несет определенный код. Да? Spread good vibes, да? Делитесь позитивным состоянием с другими людьми, потому что а, все эмоции, они заразные, а, так сказать, они прилипчивы. Да, и очень часто, пообщавшись с человеком, мы можем зарядить его эмоционально или, считав с него эмоциональную реакцию, зарядиться его эмоциональной реакцией, восприняв ее как свою. Так работает механизм проективной идентификации. То есть, общаясь с людьми, которые испытывают эмоциональное страдание и боль, очень часто регулярно, я начну сам регулярно испытывать это состояние, потому что я с ним пытаюсь синхронизироваться с человеком и его прочувствовать, его понять. Я синхронизирую через микромускулатуру лица, жесты, мимику, тембр голоса. да И при прямом вот столкновении с человеком, находясь просто рядом с ним, я начинаю чувствовать себя так же, как он. И воспринимаю это, что я почему есть такое вот состояние э, помощи называется как эффект присутствия что вот вы грустите вам плохо приезжает друг он просто с вами сидит вы можете даже не общаться но вам становится легче потому что сработает его синхронизация он в более лучшем состоянии чем вы на данный момент и вы это делите вот на двоих он распределяется он да, становится легче есть целая система на тему вербализации эмоций связанность с, именно с э, э, связанные именно с словесным запасом. Да? Как э, мы можем описать наше состояние гнева, как можем описать наше состояние страха, стыда, отвращения, презрения, радости, интереса. Очень часто у людей все лишь несколько слов там, «хорошо, плохо, нормально». Да? Но если мы разбираем этот концепт, который я упоминал в прошлой лекции, про лекситивность, неспособность говорить про чувства, то наличие определенного богатого словарного запаса что очень важно, который вы можете регулярно использовать и вспоминать без напоминания, да? обычно это у нас 4-5 слов, а желательно 8-17 да? по исследованиям Кристова, то тогда мы можем очень тонко отражать то, что с нами происходит и что происходит вокруг, и таким образом это не набирать, мы от этого избавляемся. А если мы не вербализируем, мы просто вот отражаем как-то, ну, мне ничего-то не очень хорошо, а почему? Ну, вот как-то плохо мне, а почему? Ну, плохо это плохо, да. То мы это, на самом деле, закапываем все по губже, так как токсичные отходы на грядке. Но они влияют, а грядка почему-то не растет. Да? Здесь мы видим сложную схему по алекситиме. Это описано в 1999 году Гринбергом и его коллегами. Гринберг в 2004 году основывался на этой схеме. На разных этапах понимания эмоций у нас происходят различные дефекты. Есть уровень эмоционального восприятия. Это уже когда была травма и повреждение головного мозга. Есть, что люди не распознают эмоцию вообще как таковую. И что я чувствовал? Радость, гнев, интерес. Ну что, ну как-то так. Непонятно, да. Это все приводит к тому, что я не могу осознанно понять э, свое действие. Люди, у людей есть неосознанные движения, как они реагируют, когда им радостно, когда им хорошо, когда кто-то потирает руки, да, э, кто как-то становится в специальную позу специфическую, которую он сам не замечает с стороны. Да. Он не может определить и дать им лейблинг, это вот лейбел, то есть дать им название. К чему это приводит? Потому что при повышенном стрессе и при том, что я не могу выдерживать стресс, у меня медленно воспринимаются эмоции, я не могу нормально через эмоции обучаться, в итоге я их не проявляю. Если я не могу осознанно их распознавать, и у меня нет вот этого обратной связи про себя, если людям ставить зеркало, у них поведение начинает меняться. Да? Если у меня нет социального навыка распознавания и эмоций, как такового, который часто идет через вербализацию, у нас психотерапия, вербальная техника, она основана на том, что я мог как-то описать то, что я делал, то, что я чувствую, что у меня внутри вообще происходит. А те, кто не могут, им тяжело на психотерапии, особенно поначалу. Это все тоже приводит к тому, что я не э, проявляю. Или меня наказывали за проявление эмоций, и таким образом это привело к тому, что я стал их себе гасить. Да? А так как у нас центров эмоциональных в мозгу не так много, мы гасим не только страх, гнев э, и отвращение, мы гасим радость, интерес. И все становится таким индиферентно ровно, серым. Да. <смех> вот эта схема, она накладывается, на самом деле, на структуру работы мозга. И можно увидеть, что через какое-то время меняется декодировка сигналов. Потому что по последним данным мира физиологии, данным на 2019 год, <смех> центр отвечающие за ощущение боли, дискомфорта и неудовлетворенности, те же самые, что отвечают за удовлетворение и радость. Вопрос, что как они э, декодируют сигнал, который до них доходит. Здесь мы переходим к шпаргалке для начинающих. Как говорится, хотите с чего-то начать, начните. Да? Э, с чего начинать э, процесс обращения внимания на себя и к себе? Первое, задать себе вопрос, когда вы в последний раз пили воду? Нам очень часто именно дегидратация приводит к тому, что мы становимся более раздражительными. Когда вы в последний раз ели, потому что очень часто из-за того, что мы не ели, это тоже приводит к тому, что растет раздражение. Это можно видеть подеть. Когда вы в последний раз двигались, не просто от ванны до компьютера и обратно, а вот реально как бы там, хорошо подвигались. Возможно, это было несколько дней назад. Когда вы делали что-то последний раз, что дающее ощущение завершенности, потому что нам очень важно ставить маленькие задачи и их выполнять до конца. Вот э, захотел пойти нарезать себе бутерброд, пошел и сделал. Да. Подтверждение дееспособности. Да, подтверждение дееспособности. Если да. у меня висит много проектов, написать диссертацию, написать 55 статей, сходить в спортзал, накачать идеальный пресс, там и так далее. Я вот хожу, хожу, делаю процент, как бы вот эта программа, он растет. До сих пор завершенности нет, я теряю в этом заинтересованность. Это, кстати, тоже один из моментов, что, э, нет, когда результата, результата, да. что нет результата. Нет результата, моя мотивация чем-то заниматься падает. постоянно. Когда вы в последний раз себя хвалили, но ну, по-настоящему. да? Себя хвалить – это плохо. Да, у нас есть убеждение, что себя, себя хвалить – это плохо. Да. Есть, никто не похвалит, сам, сам не хвалишь, никто, никто не никто похвалит. Не похвалит повалит, да. Да. Вот. Но себя нужно хвалить, потому что это пока, пока подтверждает то, что я хороший да, и я, я дееспособный. Когда вы в последний раз спали, и сколько, это тоже имеет значение, потому что внезапно может оказаться, что вы давно не спали качественно, да, и это тоже имеет свои последствия. Когда вы в последний раз говорили кому-то что-то приятное из близких. Это тоже очень важный фактор. Да. Потому что это классика жанра, когда... Ну, была когда такая картинка, да. Ты последний раз говорил, что ты меня любишь, когда она была 18 лет на свадьбе. Сейчас уже 80, да. Ничего не поменялось, изменится. Что-то первым тебе об этом скажу. Да? Ну, это ну, тоже не да? Ну, жадно хвалить и говорить другим людям, что что-то хорошее. Обнимались ли вы последние два дня вообще? И сколько вообще раз, да. Потому что уже такой мем ходит, что нам для хорошего самочувствия нужно 7-10 обниманий в день. Это действительно факт, что при внимании другим человеком мы, опять же, синхронизируемся с другими, это повышает нашу иммунную систему. А в условиях пандемии? В условиях пандемии, можно было поставить такую картинку, когда вот такой синтетический щит, да, там ручки, вот можно вот ручки туда-туда внять и вот так обнять второго человека. Какой Вот так. Вот так он, да. Изматывали ли вы себя в последнее время? Это тоже момент, потому что а, то, как мы живем определенный период времени, нашим организмом считывается как норма. Да? А, если я не спал, нормально не ел, нормально не двигался, был в таком изначенном состоянии, что-то делал, внезапно сделал какую-то нагрузку, сильно перенервничал, и в этом состоянии живу уже определенное время, может, пришла пора поесть, поспать, пойти перекусить. Попить водички, отдохнуть. То, то есть что, любое, действие, любое действие человека это практика. То есть, что вы практикуете каждый день? Практикуете вы изматывание, значит, результат через какое-то время вы его получите, изматывание. Если вы практикуете какой-то позитивный аспект, да, через какое-то время вы его получите, все имеет накопительный эффект, который проявляется не сразу. Вопрос: здесь вопрос: всего придется в самонаблюдение. Когда вы пили воду, когда вы последний раз ели, вообще смотрите, отходите от окна или нет. Вот и, это, и что вы практикуете каждый день? Практикуете вы позитивные эмоции, позитивный слог, э, стимулируете ли вы внутренние свои отношения в семье какими-то позитивными вещами, говорите ли хорошие слова там. Говорите ли, стимулируете, создаете ли вы среду на работе у себя позитивную. Вам не нравится работа, посмотрите, что вы там делаете по сути, что там происходит. И как показывает практика, что даже один человек может влиять на окружение, то надо практиковать позитивные вещи. Тогда получите позитивный результат. Если это не делать, то этого и не будет. Ну и здесь тоже только важный момент, что главное начать. И не завтра, да. И еще такое, что у нас должен быть план, да? <сёк> как это выглядит в реальности. Что, сначала есть план, есть вот, план развития, дизайн, да? есть тест-драйв, есть, вот, собственно, как это проявляется регулярной основе. Да, чтобы, чтобы не является. было вот так, да? потому что обычно мы планируем все, <сёк> реально закладываем какие-то вещи не очень. Развитие как-то так себе, тест-драйв происходит скомканно, а на выходе получается вообще как-то никак. Да? Или чуть-чуть. Классика жанра о том, что проблема изменения образа жизни в том, что он не заложен в ежедневную активность при том образе жизни, который есть сейчас. Есть такой момент, что мы начинаем ждать момент, когда это будет удобно, это вставить. Он никогда не наступит, и это стоит понимать. Если вы его не заложили сейчас, сегодня, да, то он у вас никогда и не произойдет у вас на него не будет времени, потому что оно не заложено, потому что это время будет забиваться другими очень важными вещами, которые нужно делать, потому что их нужно было делать вчера и позавчера и так далее. Эти вещи нужно закладывать постепенно или вот такой резет. Баланс, баланс – это процесс. Поначалу это процесс, о котором нужно следить. Это как люди учатся ездить на велосипеде. Они стараются сначала удерживать равновесие, а потом это становится навыком. Вот. И здесь то же самое, то есть баланс, сначала его нужно за ним следить, потом это становится навыком, чтобы повысить качество своей жизни, не надо следить за ним вот так осознанно, уделять в этом столько силы и внимания, надо просто-напросто стартануть, научиться ездить на этом велосипеде, и потом, потом это будет просто навыком. Это не то, что значит, это какая обреченность, такая, значит, вы должны все время себя в чем-то ограничивать, все время отслеживать, то есть на, это, на этом механизме не должно быть тяжести. Да, иначе это, вы... иначе это будет очередная один только другого, другого цвета. Была красная, стала синяя. И да. Вы с радостью от нее откажетесь, как только придет возможность. Да, будет повод, да. Здесь, собственно говоря, мы приходим к тому, что можно заниматься и выделить на это время. Да? Ну, это вот рекламная пауза. Да? Есть возможность онлайн-тренировок по системе. Да. Про тело. Заботьтесь о себе и о своем целе – Это единственное место, где вы по-настоящему живете. Как Мое тело – это моя мастерская, где я могу что-то делать. И здесь мы приходим. Спасибо за ваше внимание. Да. И вопросы. У нас есть два вопроса. Вот. Я предлагаю на них и ответить если поставлен диагноз синдром раздраженного кишечника констипации диспепсия гастрит гастроэнтерологом прописана сессия с психотерапевтом продвинутая и указано на психосоматическое пруду заболевания сколько времени может потребовать излечения синдром поставлен 6 лет назад работа психотерапевтом уже два года здесь я могу рассказать историю про работу с психотерапевтом прогноз сроков. Как-то я с моим коллегой-психиатром читал семинар на тему расстройства сна и кошмара. И после к нам подошел человек и говорит, знаете, меня мучают кошмары 6 лет каждый, каждую ночь. Да, это удивительно. Эм, говорю я, а что случилось 6 лет назад? 6 лет назад, ну, произошла трагедия, умер человек, и вот с тех пор у меня каждую ночь кошмары. Да, это заслуживает внимания. Вам нужно работать с психотерапевтом. Вы знаете, я с психотерапевтом работаю 5 лет, и что-то мне по-прежнему пока кошмар. Я задумался, это странно. Я говорю, а что говорит ваш психотерапевт на эту тему? Не знаю, он, я с ним на эту тему не разговаривал. <coughs> Поэтому здесь очень важный момент, какая цель стоит в психотерапии, на что сделан акцент, и это вопрос к вашему психотерапевтам. Uh, какие сроки он как специалист вообще в вашем случае видит. Какая обратная, какая, какая, какая какая обратная связь? Какая вообще обратная связь? Потому что, выглядит потому, что, вообще. потому что если мы не знаем э, механизма развития, который был, это появилось постепенно, это получилось из-за работы, это из-за созависимых отношений, это из-за того, что не решен конфликт с кем-то из родителей, это тянется с детства, этому диагнозу уже там N-лет, да? мы не можем говорить что это. Второй момент, что вы делаете, вы ходите только на психотерапию, вы используете определенные препараты. Вы делаете физическую нагрузку, вы делаете коррекцию образа жизни, вы делаете революционные упражнения, вы делаете что-то, что активизирует э, симпатическую нервную систему больше, чем парасимпатическую. В какой среде вы живете, нормально ли вы высыпаетесь, какие у вас отношения дома? Вот не знаю, всех этих факторов прогнозировать нельзя. Но это вот то, что обязательно можно сказать, что в среднем э, работа занимает примерно 2 года, чтобы точно можно было сказать, э, что есть какой-то эффект. За два года у вас должен быть какой-то результат. Чего-то должно становиться меньше, обязательно. Или больше. Или больше. Или, здесь нужно тоже задать вопрос своему специалисту, или то, что мы делаем, нас туда не ведет, а ведет куда-то в другую сторону. Бывает и так. Да? Давайте посмотрим дальше. много перекликается с любовью к себе, а если с этим проблемы, то и работа по улучшению состояния далеко не сдвинется. Выходит, что вначале нужно принять и полюбить себя, или можно задействовать тело и уже через него прийти к любви? Хороший вопрос. Здесь, здесь работает эта тема во все стороны. То есть можно развить это ощущение любви даже по отношению к своим близким. Через, свое, через отношение к своим близким. То есть где-то она должна проявляться как качество. То есть если вы не можете и это качество применить к себе, то попробуйте сначала применить это, может быть, к близким людям. Нету никого из близких людей, но попробуйте к животным. Но где-то не может быть, чтобы человек без этого жил, это невозможно. Где-то это качество должно проявиться. Попробуйте, пускай этот цветок прорастет. Про любовь к себе здесь вообще на самом деле будет висеть вопрос, что это такое? Разрешение. Для начала, вообще? Что, это, что, Для это начала такое? что это такое Себя. Что, что, так, что это такое, как, как вот определение? Как там? Как? На что я имею. Есть вопрос, на что я имею право? как один, как один из вариантов. <связь> <связь> имею ли я право вовремя кушать, спать, на свободное время, на отдых вообще? имели ли я право? Или. Словно говоря, могут меня любить просто так, да? или меня любят только за что-то, вот такой конфликт это условно любви. Объемная тема такая, его можно вот так очень довольно-таки объемно затрагивать, потому что, что до конца неизвестно, что такое любовь, непонятно. То есть она складывается из внутреннего качества или проявляется, какими паттернами она проявляется, через какие паттерны проявляется это качество, то есть как таковое. А, еще один момент: вот отвечая на вопрос, можно ли сначала задействовать тело и потом прийти через это любви к себе. Эм, иногда можно. Есть часть случаев, когда мы на самом деле не позволяем себя любить именно за счет того, что нам не нравится наше тело. Но если мы себя чувствуем, начинаем чувствовать себя хорошо, начинаем практиковать определенные вещи, мы можем себя принять больше. Ну, через тело это проще всего, потому что это, это осязаемые вещи, и через тело проще всего проявить отношения свое. Вы можете погладить собаку погладить ребенка, то есть это один из таких проявлений вот этого качества, до да. через тело, наверное, проще всего, но. потому что это уже где, это уже напрямую действие. Вы можете говорить, что вы кого-то любите, на самом деле вы ничего для этого, оно никак не проявляется это <связываем> вербальным кодом. Я люблю, там, я не люблю, но это лишь код это не действие Все сложности это рост. Боль – это рост. Просто работайте над собой, сделаем себя лучше, а затем станет мир лучше. Ну, через себя мы меняем мир. Да? Э, кстати, рост действительно связан с болью. Да, это... И, э, здесь не вопрос. всегда, правда. Но по большей части... Не всегда. Можно ли это путь пройти полностью без проблем? Я бы сказал. Наверное, нет, потому нет, что наверное... нет. Потому что есть такое еще понятие, как понятия ситуативного кризиса да, и кризиса развития, да, что наш рост внутри себя вообще психологически он связан с нашим внутренним преодолением, успешным преодолением постоянных кризисов на по протяжении всей жизни. Новый коллектив пошел в садик. Может быть это здесь, усилие? Да? Может быть это можно назвать усилием, нежели, скажем таким напрямую болью? скажем так. Это может быть болью, если я один мне не показывают, как это решать. Я вот начинаю тыкаться, начинаю нервничать. Потому что для кого-то, вот у него есть уже определенный опыт, он знает, как это делать, ему уже показано, может его скопировать, да? и ему становится легче. То есть он легче проходит эти этапы. А кто-то их для себя постоянно открывает самостоятельно, и это болезненный процесс, потому что еще нужно на многие грабли наступить в процессе. Насчет вот. такое развитие тоже еще вопрос очень интересный. Да? Что подразумевается по словам развития? Да, что, это, что мы деградируем, да, чтобы понять, сказать деградация, он понимает, что такое развитие. То есть, куда, куда развиваемся, что развиваем как что развиваемся, какие качества, это качественное развитие, это интеллектуальные какие-то вещи, о каком развитии вообще идет речь. <свят> Тоже интересный вопрос. И в современных он реалиях О каком развитии идет речь? Все стремятся к лучшему, а что под этим подразумевается, никто до конца не знает, что такое к лучшему. Это ощущение, я чувствую себя каждый день хорошо, спокойно, безопасно. Что это такое к лучшему или то есть вопрос развития тоже весьма-весьма и весьма обсуждаем в этом плане. Ну и тоже границы, если у меня все время, каждый день хорошо, через какое-то время я перестану воспринимать это как хорошо. Да, то есть это станет фоном, да, и потребуется еще лучше, чего-то еще хорошо, а что... Ну, Поэтому это считается, нет. да, что признаком психического здоровья является способность ощущать все признаки эмоционального спектра. А Там, как мы помним, два позитивных эффекта, семь негативных. Ну, а скандинавские страны привести к примеру понятно хорошо когда эксперимент проводился на мыша, мыши были да это один и, мыши да, вселенная да Да, это мыши которым создали идеальные условия у них начались отклонения там по скандинавским странам процент суицидов где все хорошо процент суицидов весьма и весьма высок по сравнению с другими вот я Предлагаю, у нас вопросы закончились, предлагаю выразить благодарность нашим экспертам сегодняшним, а также нашим участникам, которые очень активны, несмотря на позднее в Беларуси время, вот, очень хорошие вопросы задавали. Всем спасибо огромное. Я думаю, что мы можем сказать, что на самом деле у нас завтра выйдет подкаст первого нашего вот вебинара, можно будет э, еще раз переслушать во время прогулки, например, да, э, также э, у нас будет продакшн второго вебинара. Тарас, можем ли мы сейчас нашим участникам, которые добыли, вот 25 человек сейчас с нами э, до этого момента, да, Александр, когда следующая встреча? Можем ли мы 8 декабря э, в это же время э, планируется, да, и мы там поговорим уже так более конкретно про причины, последствия и что делать конкретно с эмоциональными травмами, посттравматическим синдромом и что у нас вообще есть в нашем арсенале для того, чтобы работать с последствиями. Я думаю, что отдельно я сделаю кусочек про психологическую первую помощь для себя и окружающих. Да, так что следите за анонсами, там, где вы нашли анонс на этот вебинар, вот, поэтому подписывайтесь на новости от Фрис клуба в соцсетях. Вот, поэтому мы благодарим вас всех. Спасибо, Тарас, спасибо, Сергей, за сегодняшнюю лекцию. Благодарят и наши участники. вот. Так что мы со всеми прощаемся и хорошего вечера. Вечер. Всего доброго. Да. До свидания.